Ансамбль «Донское сияние» уже несколько а дней ездит по в Кавказу и участвует в поезде Победы. Сегодня мы находимся на Малой Земле, это очень для нас ответственно, поэтому хотим спеть нашу песню, и ну, нашу песню, песню про морфлот. Потому что мы находимся на Черном море, около Цеметской бухты и около великого места Малая Земля, где погибли наши. Десантники, которые обороняли эту землю В главе с майором Цезарем Куником. Нам нужны такие корабли на море Что они могли с тобой полной поспорить Маяки нужны, нужен нам локатор А еще нам верные нужны ребята И тогда вода нам как земля и тогда нам икипа семья, И тогда любой из нас не против. Подсужи, служить, служить в военном плоте, И тогда вода рубля земля. И тогда нам икипа семья, И тогда любой из нас не против. жить, служить, служить военным. Море, якоря и плосы, Нужно нам устанавливать все матросы. Нужен флаж на грех, над головною синий, А всего нужнее Родина, Россия! И тогда вода напряг земля, И тогда нам и не пас И тогда любой из нас не против. Хоть всю жизнь служить в военном флоте, Семья, и тогда любой из нас не против. Хоть всю жизнь подожить плакать.